Приветствую на своем канале, посвященному экостроительству. В этом видео расскажу про еще один способ применения опилок при строительстве двухэтажных соломенных домов. Для этого способа нужно на сухую сделать смесь. Соотношение следующее. Пулажные опилки 10 частей, гипс 1 часть и известь полчасти. поднимаем смесь на второй этаж примыкание где перекрытие соединяется с наружными стенами может иметь полости вот в эти полости отправляем смесь дополнительно трамбуя для этого я использовал обрезок от 12 фанеры со временем гипс схватится набрав влаги из воздуха и из последующей штукатурки при толщине перекрытия 200 миллиметров на один такой пролет 600 мм у меня уходило от 7 до 15 литров смеси. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Благодарю за внимание и до новых встреч.